санкин кокос. А, это не мой. Нет, это не мой кокос. Я саму беседку сфотографировала, Тебя нет. знаю. Молодец, всегда так делай. Здравствуйте, можно взять у вас интервью? Понятно. Смотри, смотри, смотри. Опа. Она не больна вообще. У нее Ты как тебя не смотришь. Как залезла, спасибо. Не, не, не, не. Не, не, не, не. Смотрите. Нельзя там руки закрывать а и покормить. Сидите ножки, сложила хорошенько. Кушай, ну, не буду. Пошла я, наверное. Пойду. Тихнул! Исправительная колония для обезьян. Что натворил? Спер что-то, да? У кого что спер? Три самых а, опасных обезьян на острове. <реклама> <реклама> Пакет спер. Сейчас yeah. 你才知道我生日打屁股 大家好,大家就要接着吧,来跟帮忙的 что вы видели шоу обезьян? Было прикольно и весело. А вам понравилось? Yeah. Мороженое стоит 18 юаней. Yeah. Вот так обезьяна скидывает кокосы, и потом его едят. И тяжелый. Как они его только скинули. силочи обезьяны. Обезьяна можно расколоть, пожалуйста? Он у меня тут э, закрытый. Ну, я сюда положу, да? Если что, разобесит. Нравится здесь жить? Нам нравится. отдыхает после представления.